Многие там и в жизни, да, и здесь я прямо, у меня муха падает. Им тот же вопрос, да, как вы думаете, что делать? Или скажите, а что делать? Или как мне делать? То есть разговор все время идет о действии. Вопросы не стоят. К нам даже если приходят друзья, они задают вопрос. Ну вот посоветуй, что делать? Что мы делаем дальше чаще всего? совет, совет да? Советуем, что? Делать. Если у нас в голове возникает вопрос у наших друзей, мы говорим, что делать. Но, наверное, можно на это немножко по-другому посмотреть. Когда кто-то задает вопрос, что делать, можно задуматься о том, для чего. Сначала вопрос о том, как делать, как изменять свои убеждения. Что делать для этого? И вот, ну, наверное, мой навык уже да, вот, в, в, в порядке вопросов, он тут же рождает следующий вопрос, да, для чего. И отвечать на вопрос для чего. Можно продвинуться немножечко дальше. Да, то есть, ну, Грубее и больше вопрос звучать будет так. Чего ты хочешь? Когда дух приходит и говорит, посоветуй, что мне делать, если ему задать вопрос, чего ты хочешь-то сам в решении этого вопроса, то у человека начинают работать мозги и начинает обдумывать на самом деле. Я хочу вот это, все я понял. Да, и разумнее следующий уже вопрос, Даня, что ты будешь сейчас делать, какие есть у тебя варианты вообще есть. Но перед тем, как приступить что-либо делать, разумнее обернуться назад и посмотреть, а не сделано ли это уже. Соответственно, вопрос, что сегодня? Что есть, То есть это такая вот некая логика. И вот после этого, если рассмотреть возможности, что возможно, то появляется такая последовательность вопросов и поиска ответов. То есть весь проект консалтинговый, которым я занимаюсь уже четвертый год, вот именно на этом алгоритме когда меня привлекают как консультанта практически в каждой компании звучит первый вопрос скажи что делать и вот много раз об этом звучало бизнес собственно ничего да основная вот у нее цель у всех это как заложено о том а прибыли прибыль нас не удовлетворяет что делать и если идти по такому алгоритму, то отвечая на вопрос, чего ты хочешь, можно ответить просто образно на счастье. Да? То есть был вопрос, почти миллион человек во всем мире опросили, и из них там почти 85% ответили одинаково. Мы хотим счастье. Но если начать дальше задавать вопросы, как вы поймете, что вы счастливы, разнообразие ответов так же разнообразно, как и людей. Да? То есть и вот в этом вопросе зашито. Не только чего ты хочешь, но как ты поймешь, что ты этого достиг, каковы критерии оценки достижения того, чего ты хочешь. Если человек определил для себя это очень четко, то дальше можно проанализировать, каковы, что есть на сегодняшний день, какие есть ресурсы и что было уже проделано для, для того, чтобы дойти вот сюда. И какие есть возможности. Для ответа на каждый вопрос есть ну, большое разнообразие различных инструментов. Это последовательность вопросов взята собственно, из такого современного сегодняшнего течения в консультировании, да, это коучинг. То есть коучинг это, это такой способ общения двух людей в рамках которого отсутствуют абсолютно какие-либо советы, какие-либо суждения. Если вам кто-то задает вопросы и вы на них сами и отвечаете, и вам никто никуда не направляет вас, то вы общаетесь с коучем. Если вам кто-то подсказывает или направляет или оценивает ваши решения, это не получит вот Две вещи. То есть все остальное это может называться так, но это не получит Это может быть так. В общем, да, вообще о, об одном из направлений. Давайте немножечко так заглянем во внутрь жизни руководителя. Есть? Вот, Неоднократно уже звучало о том, что есть некий цикл действий, причем повторяющихся. В чем он заключается? Вообще бизнес сам как, как бизнес начинается всегда с одного. Это с решения какого-то человека шагнуть и осуществить идею. Просто бизнес. Какая это будет идея, это уже следующий Соответственно, вот одна из функций руководителя это находить идеи, отсеивать, выбирать лучшую на данный момент А дальше, ну, если это говорить о начале бизнеса, да, старт, то это понимание того, что что-то нужно делать. То есть некая последовательность действий. Говоря о бизнес-процессах, собственно, это потом может перерождаться бизнес процесс то есть такое некое определение что нужно делать когда есть предприниматели одного уровня, которые что и когда делают сами и несут все функции на себе да? есть кто их начинает делегировать когда делегирование появляется еще есть кто это будет делать? Такая некая игра. И когда люди собираются и играют, да, и они договариваются о ролях, то есть кто какую функцию выполняет, что он делает и в какое время, им еще и нужно договориться о правилах. То есть и появляется такое четвертое направление, это как они будут это делать. Как вам это все? то есть есть идея и есть понимание того, что некий механизм да, такой он должен закрутиться заработать и об этом уже тоже сегодня говорили это взять идею и внедрить и механизм заработал когда происходит процесс делегирования, то у руководителя, в зависимости от его уровня э -э доверия, происходит следующий этап. Это контроль. Он придумал, он внедрил. А теперь надо проверить. Как работа. Есть такая штука, что человеческий мозг устроен у нас таким образом, когда мы слышим назидательные советы, и когда нам четко говорят, ты должен это сделать. Здесь еще и важна информация, то есть то, как мы еще воспринимаем, то чаще всего мозг сопротивляется этим изменениям, и он бунтует, он говорит, не, не хочу. Если руководитель назидает процессами, да, то есть он снизу, сверху вниз спускает и говорит, что должен, обязан каждый делать, еще и как. Здесь еще, видите, одной штуки не хватает, есть пятый пункт. Другой. Для чего? Очень часто в компании не знают же для чего, для чего я это действие делаю, для чего эту бумажку заполняю, для чего я хожу вот туда, в рамках сам, самого механизма бизнес-процесса. И так как ум сопротивляется, то сотрудники начинают вот эти указания, которые вот отсюда да, идут, проверять на прочность. Да? да, они прощупывают так. Что будет? И в процессе контроля, если не происходит никаких последствий на саботаж, то это все приходит в систему. Если же это происходит, да, то есть они заходят с другой стороны. В этом случае это же не руководитель-то, понимает Очень хорошо понимает. он делает мотивирует сейчас нам мотивирует он придумывать он идет к тому то есть он идет не к оптимизации бизнес процессов а к оптимизации системы контроля в компаниях начинают появляться видеонаблюдение системы слежки подслушивания системы штрафов да то есть такая обратная сторона и по идее в этом цикле, то есть ну, назовем ее оптимизацией якобы, куда энергия руководителя собственной всей компании направлена в оптимизацию системы контроля. И вот эта спираль, она как бы ну, визуально, если она вовнутрь начинается. Если компания при этом растет, она успешна, то расход энергии вот здесь, он растет. И в какой-то момент это ломается. Это ломается здоровьем человека. Это явно всегда видно, это когда у человека отсутствует свободное время. Время на семью, время на себя. Но кому-то это доставляет удовольствие, это имеет право быть. Да? Если компания растет до такой такого размера, что вот этот прицел не в состоянии уже углядеть это все, да. Ну, то есть пути разные, да, то есть вот тут, вот тут рождаются идеи, что нужно брать такие же, как и я, выращивать их, ставить им вот эти прицелы, да, то есть и таких единомышленников в плане контроля. Знакомо? смотрим посмотрим, ну это вот одна крайность такая, и абсолютно другую крайность, да? тогда.